Скажем в досаде, с болью во взгляде, с медленной мукой мир изпачкает. После исполним старые байки, разные лица. Все же на волнах плещутся чайки.